Привет, девчонки! В зоне вещания Юлия Рыж и проект офиса.ру. Сегодня мы поговорим о том, как можно найти идею для вашего нового бизнеса, который вы хотите открыть. И первое, о чем мне хотелось бы сказать, это о том, что когда я начинаю работать э, с э, человеком, который приходит ко мне и который хочет начать бизнес, первое, о чем я говорю, это о том, чтобы бизнес был легальным. То есть э, надо настроен быть на том, чтобы э, не множить в мире зло, а приумножать только добро. Потому что вы сами понимаете, что что все, что вы делаете, вам вернется потом с двойной э, силой. Поэтому зачем вам множить зло, когда можно может добро и э, э, только хорошее? Да, во-вторых, это то, что все бизнесы должны быть официально оформлены, дабы у вас не было проблем, потом, когда вас придут и накроют. А, так как открыть ИП, у нас есть об этом большая информация на нашем сайте валим из valimisoffice.ru, приглашаю вас туда, и сейчас мы поговорим о том, какие же идеи для бизнеса вы можете найти. Но Самое главное понять, что деньги есть везде, просто абсолютно везде. С этим я вам предлагаю сделать сейчас небольшой такой... Упражнение, которое вы будете делать каждый день, раз по пять, потому что если вы будете это делать очень часто, тем быстрее вы сможете находить идеи для своего бизнеса. А что нужно сделать конкретно? Вам нужно задаться сейчас одним вопросом. В любой ситуации, в любой проблеме, в, любом, в любой вещи вы должны будете спрашивать, как я могу на этом заработать. Из любой ситуации вы должны выходить э, с гордо поднятой головой и думать, как я могу на этом заработать. Какой-то плохой опыт. Вы это сделали, вы поняли, что этого делать нельзя, из этого вы носите сразу же э, вопрос, задаете себе, как я могу на этом заработать. Выходите на улицу, стоит фонарный столб и спрашиваете, как я могу на этом заработать. Неважно, заработать вы на этом или нет, но вы заставите свои мозги думать. Они начнут варить, и вы обязательно придумаете потом впоследствии, как можно на чем-либо заработать. А дальше, когда вы тренируете свой мозг на это, он начнет вам предлагать идеи безбашенные просто, которых вы действительно сможете, не сможете отказаться и сделать на этом бизнес. Второе, вам нужно вспомнить, чем вы болели или, так скажем, вам очень нравилось в детстве, что вы очень сильно хотели воплотить в жизнь, то есть о чем мечтали. Например, может быть, вы любили одевать кукол. Да? И сейчас вы можете воплотить свою мечту, мечту, став, например, каким-нибудь дизайнером или продавать какую-то одежду. Возможно, вы любили, хотели когда-нибудь полететь на самолете. Вы также можете зарабатывать, например, на тех же авиабилетах и перепродаже их, и много-много-много другом. Только вспомните, о чем вы мечтали в детстве. И потому что это вам нравится, вы обязательно в этом сможете найти свою нишу и, естественно, сможете заработать денег. И, конечно же, третье, это вспомните, что вот за последнее время, за всю вашу жизнь прожитую, вы решили какую-то проблему. Эта проблема должна быть очень глобальной, потому что и эту проблему должны люди искать в интернете. Те же самые, например, вы поехали путешествовать, купили билеты. Есть люди, которые тоже хотят путешествовать, но они не знают, как можно купить по выгодной цене дешевые билеты. А вы знаете, предложите эту услугу, и тогда люди смогут вам за ее заплатить, а вы откроете свой бизнес. То есть, смотрите глобально, вспоминайте, что вы за Может быть, вы похудели? Вы сможете помочь людям похудеть? То есть, все, что вы решили в своей жизни, какие решили проблемы, прям сядьте сейчас и пропишите на листочке, потому что чем больше вот этих проблем будет, тем больше идей для бизнеса у вас возникнет. А с вами была Юлия Рыж и проект Valimizoffice.ru Ру, И если вам понравилось это видео, поставьте э, понравилось. Если не понравилось видео, тоже поставьте понравилось. А в комментариях напишите, почему не понравилось. И обязательно не переключайтесь с нашего канала. Пока-пока!